Как помешать «Единой России» выиграть эти выборы? «Единая Россия» – партия, которая вот уже два, более 20 лет удерживает власть в стране. Как она это делает? Объясняем. Свободные выборы считаются на сегодняшний день наиболее демократичной системой замещения руководящих должностей в любых общностях людей. Россия формальная демократическая страна, и выборы все еще остаются самым эффективным и простым для общества и, соответственно, опасным явлением для этой власти, ведь, ведь это способ смены этой самой власти. Поэтому Единая Россия делает все для того, чтобы этого не случилось, а каким образом я расскажу ниже. Клоунада. Интерес власти заключается в дискредитации избирательной системы с помощью пропаганды в СМИ в интернете с тем, чтобы люди критически настроенные говорили что туда идут только фрики, воры и люди, которые за копейку готовы и мать и родину продать, лишь бы оказаться у кормушки. Вы думаете, просто так кандидаты выбирают по принципу «чем меньше мозгов, тем лучше»? Чем меньше достойных, вызывающих хоть каплю доверия кандидатов, тем меньше желания у граждан идти на выборы. Режим намеренно создает у людей мнение, что нормальных кандидатов на выборах нет, а значит избирать некого, одни клоуны, бездари и воры. Клоунады они выборы. Следствием является то, что критически настойные люди будут бойкотировать выборы и не придут. Режиму бойкот выгоден. Нужный процент голосов они себе обеспечивают путем привлечения ядерного электората, который исправно голосует за Единую Россию. Кто эти люди? Это бюджетники. Учителя, врачи, полицейские, военные, Росгвардия и еще огромное количество людей, работающих на государство. Как это происходит? Высшему руководству платят премии. Ведь это именно то, что, собственно, от них и требуется, и для чего они поставлены. А не для того, чтобы работать на благо общества, как вы могли ошибочно подумать. Тем, кто находится на низших должностях, просто грозят увольнением. Почему это работает? Бюджетники – это граждане, которые работают на государство ради стабильности. Да, получаешь мало, всегда задержки, начальник – самодур, но зато стабильно. У них дети, ипотеки, кредиты, из-за этого они не будут протестовать, ими легко манипулировать. Поэтому нужную цифру режиму есть откуда взять. Фальсификации Выиграть у огромной государственной машины невозможно. Именно так она хочет, чтобы вы думали. Во-первых, фальсификация является основным инструментом противодействия там, где пришли не только бюджетники, но и другие люди, у которых есть свое мнение. Есть несколько основных способов фальсификации, я о них расскажу в другом ролике не пропустите. Фальсификация нужна режиму не только для победы на конкретном участке, вы не замечали, почему фальсификации делают иногда намеренно, не скрывая факта, чуть ли не с года поднятой головой? Это делается для закрепления в обществе мнения, что на выборах нельзя победить. Режиму выгодно, чтобы все так думали. Этим самым они внушают недоверие, уничтожают всякую надежду на то, что ваш голос может на что-то повлиять. Чтобы адекватные люди не пришли. Они делают это специально, чтобы все видели, тем самым давая сигнал, что честных выборов не существует. А если выборы в любом случае сфальсифицировать, то какой смысл на них ходить? Но шанс есть. Всегда. Первая группа – это приводной электорат. Они боятся проголосовать против, потому что страшно, потому что нет поддержки со стороны общества. Госслужащие, которые заставляет идти голосовать за Единую Россию под угрозу увольнения, говорите, чтобы ничего не боялись. Если их заставляют – фиксировать факты, делать скриншоты, переписывать, записывать на диктофоны и не бояться придавать окласки, только как вас заставляет. Писать в прокуратуру и в трудовую инспекцию. Они настолько всех запугают, что люди боятся того, чего даже сами не могут представить, что всех уволят. Вторая группа. Здесь надо сделать основной упор. Это бойкотеры. Те, кто не ходит на выборы, кто говорит, что политика – это грязное дело, там все решено, кто мы такие, мы маленькие люди, простой народ, нам не до этого. Надо объяснять, что есть смысл проголосовать, особенно у нас в Калмыкии. При высокой явке – Доля управляемого электората, доля фальсификата снижается. А при низкой явке, поскольку придут только бюджетники, она растет. Так что чем больше придет на участки смелых, активных, самостоятельно мыслящих, адекватно воспринимающих действительность и факты людей, тем сложнее будет текущему режиму нарисовать нужные им цифры. Поймите, бойкот работает на интересы текущего режима, потому что он заинтересован в дискредитации института выборов, института политической жизни, как важнейшего в обществе. Усиление этого общественного мнения. Даже если власть не изменится в результате выборов, то в любом случае изменится ее политический курс. Как это работает? Если безропотно молчать, люди, которые удерживают власть, видя результаты выборов, воспримут это знак как нашей покорности. Знак того, что мы склонили головы и пали на колени, и признаем их власть. Будут со спокойствием и еще большим усердием повышать налоги, забирать всю прибыль от продажи ресурсов себе на яхты, дворцы, Создавать иллюзию деятельности и развития общества. Ставить в регионы некомпетентных людей, цель которых только организация нужного результата на выборах. Паразитировать на нас, рассказывая нам сказки о том, как солдаты НАТО стоят у нас под двери и поэтому нельзя раскачивать лодку. Поэтому еще раз призываю всех проявить гражданскую ответственность. Проговорите эти моменты со своим кругом. Потратьте час и жизни, придите на выборы и проголосуйте. А те, кто намерен сделать больше для нашей республики, кто хочет проявить больше активности, становитесь наблюдателем. Пишите активистам, мы все вам расскажем и покажем. Делитесь этим видео, помогите нам его продвинуть. Поставьте лайк и напишите комментарий. Сдаться или победить, выбор за нами. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил.